защита это игнор. Понимаете, они сейчас настолько теряют свою власть, они уже потеряли власть, что в агонии цепляются за все, за что могут зацепиться. Христианская система переходит сейчас, ровно как и любые другие авраамические системы, постепенно, но неотвратимо переходит в стадию стихийного эгрегора. То есть да, даже, даже э, вот все свои позиции они теряют и приходят на, на уровень стихийных эгрегоров. То есть будут выполнять здесь э, образы клубов по интересам, ролевые игры, там не знаю, вот то, что сейчас в общем-то происходит именно на стихийном эгрегориальном слое. Поэтому, чем меньше пиетета по отношению к ним, тем меньше будет слабости, тем меньше ненависти по отношению к ним, тем больше а, будет э, очевидное их позиционирование, как уже не рабочей систем. Про, то есть просто не воспринимать их, как нечто серьезное. А это значит, что не уделять им время. Раз. Не видеть в них корень всех бед. Два. И таким образом вы перестанете их кормить своим временем и своей, своей энергией. Потому что, обвиняя их в чем-то, да, вы даете им возможность на чувстве собственной важности еще поднабраться немножечко энергии, которой они совершенно уже недостойны. Она им и по алгоритмике-то уже не положено, их время закончилось. Вот, поэтому именно такого плана себе и а, возьмите, гейсы, да, не видеть их, не замечать их, вывести его из поля своих интересов, как позитивных, так и негативных. Мы сами подставляемся, к сожалению. А, понимаете, то, что они потеряли свою власть, это вовсе не означает, что они исчезли. Как силен может быть эгрегор вашей работы, так и силен может быть эгрегор этой церкви, хотя э, находятся они оба на стихийном уровне. Ну, крови попортить могут. И поэтому сейчас просто научиться, э, научить себя э, правильному поведению с окружающим пространством. Это явление есть, оно будет не в той силе, не в том объеме, не в тех возможностях, но оно все равно останется. И воспринимать их нужно просто, ну как, ну как соседскую территорию, которая чужая. Ну как вот неприлично сходить через соседнюю квартиру, только потому что вам до помойки ближе через соседа ходить. Вот здесь то же самое, чисто формально, у каждого своя территория, приват и все. И тогда они не заберутся на вашу территорию, потому что вы им даете как бы а, право на адекватное действие. А вы им не давайте такого права, и они к вам больше не полезут. Вот увидите, как только возьмете этот гейс и начнете его исполнять, вопросы со здоровьем сразу же покажутся вам решенными.